Участники, конечно же, все те, которые наберут номер телефона в студии 847-400-5200, мы можем с вами общаться, либо через нашу страничку в интернете radioNVC.com, либо на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и, конечно же, на YouTube-канале RadioNVC. Дорогие друзья, если вы Зайдете на любой из этих порталов, вы сможете нас не только видеть, но и слышать, и мы с удовольствием с вами будем общаться. А сегодня, конечно, очень много интересных тем, ну, по крайней мере, для меня. Они очень интересные. надеюсь, что и для вас они будут не менее интересные. Поэтому давайте начнем. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а начнем мы, наверное, с той, ну, не очень, или, скорее всего, совсем неприятной новости. А, я это сообщение разместил у себя на странице Facebook. А, вчера мы узнали о том, что у радио-ток-шоу шоу хост Rush Limbo обнаружили... Рак легких, причем э, уже такой достаточно в сугубой форме. И, к сожалению, ну, будем надеяться на то, что он сможет из, этого, из этой проблемы выкарабкаться, что врачи ему смогут помочь. Но, по крайней мере, те люди, которые его слушают. А вы знаете, честно, я был просто потрясен. Я его слушаю очень давно, я его начал слушать где-то в девяносто третьем году, и всегда, э, ну, скажем так, приклин, преклонялся перед его э, достоинством э, ведения именно вот ток-шоу, э, в его знаниях, в его э, умении преподнести информацию именно в том, объеме, в котором она действительно необходима людям, нужна людям. И вы знаете, я знал, что он, у него его шоу показывают или, прошу прощения, идет на более 600 станциях в Соединенных Штатах. Но я не знал, никогда даже как-то ну, не интересовался количеством слушателей, которым он обращается каждый день в течение пяти дней, в течение трех часов. Его количество слушателей, только вдумайтесь в эту цифру, 30 миллионов слушателей ежедневно по три часа в день. То есть, ну, скажем так, я надеюсь, что вам это должно что-то сказать по поводу его популярности, по поводу его действительно возможностей. И, в общем, я считаю, что действительно это человек своего рода легенда в, именно в радио-ток-шоу-бизнесе. И в основном все те радио-ток-шоу, которые вы сегодня слышите, <coughs> это и Бен Шапира, и Марк Левин, и ну, очень, много, очень много разных выступлений на радио. Это именно все благодаря Раше Лимбо. Человек был первооткрывателем радио-ток-шоу. Начал он свою деятельность в 1988 году. Вот уже 32 почти два года он а, является вот именно ведущим а, Rush Limbaugh Ток а, Шоу". Очень честно, очень тяжело об этом говорить, потому что я вот я вам клянусь даже не представляю, если в какой-нибудь отрезок времени не дай бог не шоу перестанет существовать это по-моему это будет огромнейшая потеря для всех э, людей которые ну, будем скажем так которые себя э, признают или считают не только республиканцами, но и консервативными республиканцами, потому что его а, консерваторские убеждения это что-то, с чем-то, это действительно, ну, скажем так, он дал, а, открыл дорогу очень многим, многим людям, а, например Шан хеннеди Такер Карлсон, Лора Инграм как ее зовут забыл Брим. А, Шеннон Брин. А, это все те люди которым которые с ним считаются это люди которые к нему прислушиваются вот а, так что я очень очень надеюсь и и чисто из эгоистичных побуждений потому что опять же я просто привык слушать его каждый день и я знаю, что я всегда могу рассчитывать на абсолютно честную и абсолютно э, толковую точку зрения по поводу того, что происходит сегодня в нашей стране. Так что, э, действительно, э, ну, тяжело об этом говорить, и я действительно желаю ему э, скорейшего выздоровления и возвращения на ток-шоу. Ну, а те, которые его слушают каждый день, Uh, значит, uh, он объявил сам, что его в ближайшее время он будет <coughs> стараться появляться на своем ток-шоу, но, скорее всего, uh, это шоу будет вести Марк um, Стайн, это человек, который уже 14 лет uh, замещает Раша uh, Лембо на его шоу. И, кстати, его радиостанция называется EIB, что расшифровывается как Excellence in Broadcasting. И это действительно так. Он действительно держит очень такую высокую планку, такую высокую планку высокого качества. Вот. Так что, но, тем не менее, если вы в в следующие несколько дней не будете слышать его на радио. Это не потому, что он в отпуску это не потому, что он забросил свой шоу, это именно потому, что они, он вместе со своими врачами <как> сейчас будет работать над программой лечения, там, естественно, и операция, и химиотерапия, может быть, радиация. В общем, они должны выработать план, которого он будет придерживаться. Так что какое-то время он будет а, отсутствовать на своем же шоу. Но, тем не менее, Марк Стайн, я вам скажу честно, я его тоже постоянно слушаю. И я должен признаться, что он... Я не могу его сравнивать с Раш Лимбо. Я не знаю вообще, кого-то можно сравнить с Рашем Лимбо именно вот в этой сфере. Но, тем не менее, Марк Стайн, опять же, очень знающий, толковищий журналист... Человек, который очень, ну, он, он, он канадец, но он, вернее, он живет в Канаде, но он выходец из Великобритании, поэтому он говорит с серьезным таким великобританским акцентом, но, тем не менее, его очень легко понимать, <coughs> и он действительно очень толковый ведущий радиоток-шоу. Так что... Ну, я еще раз желаю Рашу Лэмбо по как можно быстрейшего или скорейшего выздоровления и возвращения в его ток-шоу. Вот, это то, что я хотел, считал нужным, просто обязанным сказать. Ну, а теперь мы давайте немножко обсудим те вопросы, которые вот на сегодняшний день очень-очень такие животрепещущие. Таких вопросов у нас три. Во-первых, сегодня целый день шли дебаты э, в Сенате по поводу э, решения, по поводу того, что будет завтра, э, как будет проходить голосование по поводу оправдания Трампа или его э, признания вины. Скорее всего, скорее всего, он будет оправдан. Причем это оправдание будет не просто, как говорится, по партийной линии, где за, за оправдание проголосуют только республиканцы, а за обвинение проголосуют только демократы. Нет. Уже сегодня примерно известно, что, по-моему, два или три демократа согласны голосовать вместе с республиканцами по поводу того, чтобы нашего президента признать невиновным. И это действительно даст м, такую э, действительно оправдательную оценку. Почему? Потому что э, это будет считаться как бы э, так называемым bipartisan decision, то есть э, обоюдосторонним решением. Так вот, сегодня целый день а регламент был такой, что каждый сенатор, их там сто, как мы уже выучили, имеет 10 минут на свою речь. Ну, вот они уже вроде бы там заканчивают, уже вроде бы как договорились о том, что и как будет происходить завтра. И я надеюсь, что завтра наконец-то вот эта вся бодяга закончится. признают Трампа невиновным, Причем, как говорит Нэнси Пелоси, которая, конечно же, уже... Ну, я, я не буду уподобляться тем людям, которые ее обзывают там, всякими идиотскими мнениями или словами. Я не буду ее называть выжившей из ума, потому что я думаю, что она за свои 40 лет в Сенате, она довольно не глупый человек, она просто ее вот это левое крыло партии поставило ну, в абсолютно э, ужасную для нее позицию, где, если бы она не начала импичмент, э, она бы потеряла по-любому свое место, а так она у нее есть хоть какая-то э, надежда какая-то все-таки сохранить свое место, если республиканцы удержат большинство в Нижней Палате, не дай бог, но тем не менее. Нэнси Пелоси э, в, в интервью на программе Убил Мар э, сказала такую вещь: что Трамп будет признан виновным на веки, forever. Э, на что э, очень четко ей объяснили, что такого не бывает. Если его признают невиновным, все, на этом заканчивается вся вот эта вот театральная часть. Почему? Потому что когда человека обвиняют в каком-то преступлении, и жюри присяжных и заседателей признает этого человека невиновным, ни один из прокуроров не сможет потом ходить и кричать, он все равно виноват, он все равно э, будет э, заклеймен позором и считаться виноват. То есть это абсолютный идиотизм. Для этого существуют суды, для этого существуют э, жюри присяжных и заседателей, для этого существуют судьи, которые в случае признания э, жюри человека невиновным с него снимаются все обвинения, и он идет на волю, с чистой совестью, как говорится, и все у него в порядке. Поэтому, конечно же, это чистая риторика со стороны демократов, что вот все равно рядом с именем Трампа всю жизнь будет стоять там какая-то звездочка типа сноски. Ничего там, конечно же, стоять не будет, и в историю он войдет как президент, которого несмотря на то, что его обвинили в импичменте, ему этот импичмент не, как сказать, то есть его объявили невиновным в Сенате. Поэтому, ну, это дело такое, каждый считает, знаете, есть такое понятие, каждый думает в меру своей распущенности. То есть я больше чем уверен, что большинство невер-трамперов и демократов будут кричать, что все это было ерунда, и это был м -м, подложный процесс, и вообще это не действительно, и это ерунда. Но, тем не менее, будут также люди, которые действительно верят в Трампа, которые понимают, что вот все то, что происходило последние четыре месяца это чистый балаган чистый цирк и что вот эту всю ерунду завели демократы по одной простой причине потому что для них это был единственный вариант каким-то образом избавиться от трампа вот поэтому опять же никто не собирается никого переубеждать те которые хотят считать что он виновен пусть считают что он виновен официально он все равно будет признан невиновным и дальше это уже, как говорится, дело всех и каждого. Как считать, чем считать закончившийся этот процесс. Вот. Так что это все будет завтра. И будем, конечно же, за этим следить. И если это все произойдет до нашей программы «Народная трибуна», мы вам обязательно об этом скажем. Если же нет, то мы это все обсудим в четверг в нашей следующей программе «Неполиткорректное ток-шоу». Теперь, следующий вопрос, это же, конечно, сегодняшняя речь о состоянии дел, речь Трампа о состоянии дел в нашей стране за год. То есть, так называемый отчет президента за прошедший год о, о всех тех э, делах, которые происходили за последний год. И, э, и, ну, опять же, очень многие люди, которые э, аналитики, люди, которые занимаются политикой, они считают, э, что это будет э, очень такая позитивная речь. Эта речь будет именно о всех тех достижениях не только самого Трампа, но и достижениях в нашей стране по поводу экономики, по поводу безработицы, по поводу подписания договоров с Мексикой и Канадой, а также под подписанием первой стадии договора с Китаем. То есть есть о чем говорить, есть чем гордиться, есть такие очень позитивные итоги, которые завтра вернее, сегодня вечером мы услышим в речи президента трампа Ну и самое интересное то что конечно же после это такой как сказать, традиция что после речи о состоянии вещей в стране от президента, будет ответная речь со стороны меньшинства, то есть демократической партии. Ну и мы уже примерно представляем, о чем будет идти разговор. Нам уже дали, так как говорится, приподняли кулису и дали нам возможность заглянуть туда, вовнутрь, чтобы довести до нашего сведения, как в Америке все плохо. Uh, ну, это мы обязательно обсудим uh, сразу после uh, нашего возвращения, после рекламной паузы, так как сейчас мы сделаем именно это, мы прервемся на рекламную паузу, потом вернемся и обязательно все это обсудим. Оставайтесь с нами. Итак, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Uh, ну и мы продолжим, а продолжим мы именно uh, о том, что uh, опять же сегодня после так называемой речи президента о состоянии дел в стране будет ответная речь от демократов, которые попытаются uh, все то, что скажет президент смешать с дерьмом, uh, где они uh, попытаются нас убедить в том, что экономика в ужасном состоянии. И все это ерунда, то, что говорит Трамп по поводу того, что вот люди стали лучше жить, люди стали больше зарабатывать, люди стали получать лучшие работы и так далее. Все это ерунда, все это нам кажется. То есть те люди, которые сегодня смотрят на свой так называемый пенсионный план 401k да, или тот же IRA, а, те люди, которые на это все смотрят и видят, как а, вырос их пенсионный план, как вырос их а, доход, я имею в виду не доход, а как вырос, а, как это сказать, коэффициент, коэффициент а, повышения зарплаты, то есть это людям все кажется. А, тот факт, что 401k поднялся, там, допустим, на 20%, на 15%, то есть пенсионный фонд наш э, вырос на вот это количество процентов, это, оказывается, нам снится, и ничего этого не происходит, и народ до сих пор продолжает, э, вынужден работать на трех-четырех работах для того, чтобы свести концы с концами, ну и так далее. В общем, известная уже давно э, изжившая себя риторика, где... Неважно, как, что и зачем, но обязательно нужно а, смешать Трампа с дерьмом. И, тем не менее, вот эта речь будет иметь место быть. Так что нам одно из двух. Либо нам придется, как говорится, стиснув зубы ее слушать, либо просто ее а, пропустить мимушей. Вот, Так что это все будет происходить сегодня вечером. Опять же, те, которые интересуются политикой, которые интересуются делами в нашей стране, посмотрите, это будет очень интересно. Насколько я понимаю, это, это будет происходить в течение то ли полутора, то может быть даже двух часов. Но я считаю, что это должно быть интересно. Вот. Так что, если вы сегодня все-таки решите прослушать эту программу, то, конечно же, завтра в Народной трибуне я бы с удовольствием услышал ваше мнение по, по поводу того, что вы услышали. И, я знаю, обменяемся, может быть, своими впечатлениями. Ну и я, конечно же, не могу пройти мимо того, что сегодня, вернее, прошу прощения, вчера в штате Айова прошли Первые выборы, э, так называемые caucuses, э, у демократов. И ну, тем, которые, тем из вас, которые не совсем понимают, как работают эти caucuses, это немножко не совсем то, что вы себе представляете, где вы приходите, заполняете бюллетень и опускаете его в урну, э, в выборную урну. Тут немножко другая ситуация. Значит, сначала а, наши кандидаты в президенты проводят так называемые town митингс meetings, где они встречаются а, со, своими, со своим электоратом. Ну, или, может быть, даже не со своим электоратом, а просто встречаются с людьми, которые собираются голосовать за ту или иную кандидатуру. Давайте примем звонок, потом продолжим. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, скажите, пожалуйста, они уже подсчитали свои проценты или все еще считают? Они, они подсчитали предварительные проценты. Но точные проценты они обещают выдать, скорее всего, э, завтра. Это же позор. Они даже посчитать результаты не в состоянии. Нет. Они собираются Трампа критиковать. Нет, при... просто, просто Вы представляете, они не критикуют. могут посчитать голоса а, и тут же претендуют на то, чтобы управлять всей страной какой-то. Да. Там же, на ну, три списки сложить. Это же еще даже не не генералы это какая-то несчастная ева. Ну, они не могут посчитать. Да, ну я думаю, что там ну, не так это. Я думаю, okay. что это не так все просто. Я думаю, что там сейчас идет так называемый брейнсторм по поводу того, как же все-таки вытянуть okay. байдена из вот этой халепы, в которую он вляпался. То есть он, он там не первый, поэтому они э, вот эти вот все, это скорее всего. Э, используют всякие трюки чтобы Скорее всего. Ну, я, по крайней мере, опять же, это мое мнение. Я согласен с мнением аналитиков, которые м, это обсуждают. Хотя сегодня на Фейсбук я уже видел обсуждение uh -huh. о том, что, ну, вот так получилось. Не проверили э, вот эту эп. И вот она дала сбой. Я не думаю, что там сидят абсолютные дебилы, которые, э, за, написав определенную какую-то программу, не проверили то, как она работает и так далее. Ее же не вчера писали. Вот, поэтому. И они, наверное, они не первый раз ей пользуются. Я, да, я больше чем уверен. Так что они просто у них получилась такая лажа. Они у них должен был, они боялись, что выйдет. Сендерс на первое место. А он не вышел? О, нет, сейчас по предварительным данным, Будачеч первый, Сендерс mm -hmm. второй, Уоррен третий, и Байден на секундочку четвертый. Но mm -hmm. так как они не могли под... ну, по крайней мере, они, я не знаю, могли, не могли, но они не подделывали количество голосов. Хотя там тоже интересная вещь, там тоже происходили интересные манипуляции. Но. Uh, по крайней мере, вот то, что они задержали выдачу процента, потому что если бы они выдали окончательный процент, допустим, вчера, uh -huh. и Байден приходит на четвертое место, он не попадает на выборы в Нью-Хемшир. Он просто не проходит. Uh -huh. Почему? Потому, потому что, что же 11 человек, который не набрал меньше 15% процентов начиная они начинают там ну это немножко <кхем> короче <кхем> есть такое понятие алайн как это все работает я уже <кхем> ну я буду говорить вам но так чтобы наш народ тоже немножко послушал значит работает это очень просто сначала проходит town hall потом штат а разделен на 17 участков выборных весь штат Теперь, каждый участок, ну, для упрощения представления, допустим, представьте себе спортивный зал школы. Вот каждый участок, допустим, это спортивный зал школы. Значит, люди, которые приписаны к этому участку, приходят туда, и им говорят, в правом углу, ну, допустим, вот в правом нижнем углу собираются голосующие за Байдена, в левом нижнем за Будачевич, в правом верхнем за Сендерса, и в правом нижнем за Уоррен, да <связанная> <связанная> <связанная> плюс не забывайте, там же еще есть, там же там да, там, есть там. Там, там Беннет, там Стайер, там э, этот Янг, э, э, то есть там хватает этих э, кандидатов, <связанная> да. Так вот, <связанная> теперь представьте себе такую вещь. Значит, 17 прессинктов а, в каждом прессингт, то есть и 170 тысяч голосующих, так? Теперь, а, если все это, да, там 17 присингтов, но их получается как бы, 100, я прошу прощения, 17 каунтис, разделены на 170 прессингтов вот и всего 170 тысяч голосующих то есть по идее на каждый выборный пункт должно прийти примерно по 100 человек okay? то есть в чем проблема посчитать 100 человек которых нужно растолкать по углам и в каждом углу Должно, э, для того, чтобы человек проходил во, Это первый alignment То есть они вот так построились так? Теперь mm -hmm. Теперь есть второй alignment Например Байден не набирает 15% Те, которые стоят в его углу Они имеют право Искать себе другого кандидата Окей? Okay? Если он не идет в Нью-Хэмпшир То они должны голосовать за кого-то не, не, не, не, Нет, подождите Давайте мы сейчас не идем в Нью-Хэмпшир Давайте здесь, в Мы остановимся на Айове Значит, первый алайнмент Это тогда, когда люди По первому кругу занимают свои углы Теперь mm -hmm. Если у кого-то в, в его углу не хват... Меньше 15% люди которые уже стоят в этом угле они могут либо там остаться и тогда считают их голоса либо избрать себе другого кандидата например из угла байдена они могут перейти в угол бурачеч то есть они посмотрели за байдена никто не голосует они не хотят, и чтобы мало, они туда, где много. А или побежать, это, и это, или они так. не хотят ни Ворон ни Сендерс, и тогда они идут к Будачеч, или mm -hmm. наоборот, они не хотят Будачеч, они идут либо к Ворон, либо mm -hmm. к Сен. Так? И вот это уже называется второй alignment, то есть второе mm -hmm. построение. Так вот после второго alignment дальше в Нью-Хэмпшир Могут пройти только те делегаты, э, прошу прощения, могут пройти кандидаты. только те кандидаты, которые набрали свои да. проценты и которые набрали и, более, да? Да, и которые набрали этим самым определенное количество э, этих, как их называют, э, пос, не по слову, как их по-русски называют. Э, Про Процентов, голосов, поинтов, не-не-не, сейчас, сейчас, Как их? Делегатов. Вот, делегатов. Значит, в зависимости от количества, от процентного количества, значит, там во всем штате всего 40 делегатов. Всего. А вы имеете в виду этот Калыч, этот Калыч, 40 делегатов. Нет, это делегаты на съезд партии. А, на съезд? Там же еще съезд партии есть. Так вот, каждый Вот, вот. Так вот, если Байден не набирает достаточно процентов для того, чтобы заработать хотя бы, например, одного делегата, угу. он не проходит Нью Хэмпшир. Угу. Тем, что они задержали вот эту вот всю бодягу, они Вы дали возможность делегата, Байдену, да. он уже сейчас в Нью Хэмпшир. Понимаете? Он уже попадает или нет? Он, он уже выехал в нью хэмпшир Теперь, а -а -а. я так думаю, что они сделают так, что он, конечно же, попадет в нью хэмпшир То есть у них есть время это все а делать. А будет уже легче манипулировать. Да. Теперь, а, а где же их все поделегаты? Или в Айове они неактивные не какие-то? Ну, я вам скажу. Ну, активные, неактивные. Там просто э, вот это... А, Айова, вообще-то, это Трампа территория. Там Трамп... Ну да, а, кстати, вы видели результаты республиканцев? Ну да, вот республиканский кокос, вот ну, это ну, я понимаю. Там же до 98% да, он брал, да, там 97%. Так вот, вот, вот об этом же идет разговор. То есть, а, как бы они не кичились, вот эти все кандидаты, тем, что они там Айову выиграли, ну, Айову выиграл Трамп вообще-то. Mm -hmm. А они пока что просто проходят <laughs> следующий этап. Поэтому та, там целая катавасия, но мне, меня интересует другой, Меня интересует, как они... Э, вот смотрите, что они там делали, это из э, того, что вот рассказывали корреспонденты, которые там присутствовали. Допустим, у Байдена не хватало людей в его углу а у Стайера, например там на 25 человек э, больше чем ему нужно mm -hmm. значит они идут туда в тот угол mm -hmm. и выдергивают 25 человек и ставят их в угол байдена почему потому что тот по-любому свои 15 набрал то есть он проходит mm -hmm. а ему как бы лишнее ему незачем ни к чему и вот они это лишнее переводят Байден. Ну, то есть, вот такая вот э, демократическая... Э, Центральный комитет решил, что их номинант это Байден. Я, я думаю, понимаю. что да. По крайней мере, точно не Сендерс и точно не Уоррен. Но mm -hmm. тут еще интересная вещь в другом. Я, опять же, я не знаю... Забудите, что на... черные голосовать не будут это само собой ну. это, это, а они говорят что Байден их любимый кандидат это, ну, вот будет, это будет интересно а знаете это? где это будет интересно в Южной, в Южной Каролине потому что Южная Каролина имеет наибольшее количество э, избирателей э, афроамериканцев угу. и вот там они говорят что вот там Байден может выиграть но до нее нужно добраться потому что у нас до Каролины у нас вот Айова, потом у нас Нью-Хемпшир, потом у нас Невада. Uh -huh. А в Неваде тоже Кокасис. Да, ну там тоже будут водить из главу. Ну вот. Но самое интересное не это. Самое интересное, опять же, демократы играют в свою игру. В Неваде они сделали uh -huh. так, что Блумберг, несмотря на то, что он не набрал определенное количество доноров для того чтобы участвовать в дебатах в Неваде Нив... угу. они опустили планку количества доноров и теперь Блумберг будет выступать в дебатах на в значит, они этом на а тоже значит да? теперь у меня вопрос у меня вопрос стоит и такой пока еще об этом никто не говорит мне просто интересно проверить себя значит Блумберг для них просто кошелек он им, в принципе, прошу прощения, нафиг не нужен. За него голосовать практически вряд ли кто-то будет. Как это? Молча. Потому что Блумберг... И не будут за него голосовать? Нет, пока что Блумберг еле-еле набрал там что-то 7%. О, это хорошо. Я вот. так боялась его. Ну, так теперь у меня вопрос в чем. Если Блумберга они тянут за уши только потому, что он кошелек, Угу. Значит ли это то, что они уже в принципе сжились Я с идеей решила? того, что они по-любому эти выборы проиграли, и они сейчас просто вкладывают в казну деньги? Собирают деньги на Сенат и Хаус? Конечно, э, хаос. конечно. То вот, то потому что если бы они, они ему ничего не дали, он бы не... <связывая> он, на них бы он бы да, обиделся, бы не потратил деньги. Бы не дал. Ну вот, да. поэтому вот у меня такое интересное чувство, что Наверное, они... это правильно. Да, правильно Ну, говорите, посмотрим, что они... посмотрим. Мы немножко подмазываем, <связывая> чтобы он им хорошо подмазал. Конечно, потому что, опять же, я, ну, вот пятницу я разговаривал с Сережей и с Олегом здесь на этом. А я mm -hmm. считаю, что почему э -э Клинтонша в шестнадцатом году году слили Сандерса? Только а по... им нужен ну, это они само такие, собой. Они в любом случае. Они... того, что у них деньги были. Ну, нет, там, там была другая немножко проблема. В демократи... У них в партии практически была пустая казна вообще. Да, да, да, это тоже. И поэтому она с ними... Ну, в том-то и дело, что им не особенно торопились давать, давать взносы. И Поэтому О -о -о -о. Хиллари им предложила вот эту вот сделку. Она дает, закладывает деньги в казну, но она получает э, право распоряжаться над этой казной. То есть они ее держали как дойную корову. Ну, естественно, думали, что она выиграет. <связычные> Здесь получается то же самое. Им нужны деньги. У них денег нет. У Байдена нет денег даже продолжать... А Сорос не дает деньги? Ну, пока нет. Пока нет. Это странно. Это странно. Вау, я не знаю, может быть, Сорос не дает деньги под Байдена. Это другой разговор. А под что он дает? Под, э, под Сендерса? Господи. А под по Сандерса он дает? Я так думаю, ну, опять же, куда-то он а. дает. Я думаю, что он дает под Сандерса, потому что у Сандерса там хорошие вливания идут. Хорошие. У Элизабет Уоррен ну, практически деньги... Вы имеете на американский антисемитизм? Что вы себе не представляете? Да, Я так, понятно. Поэтому... ни Блумберга, ни Сандерса не, не выберут. Ну, Блумберга точно вряд ли выберут, а Сандерс, вы поймите. Поэтому же он там от, от, от, отрешался. От всех евреев, от всех... То есть он себя ведет не как еврей, потому что он понимает, что... Он не только как не, не еврей, он ведет себя как антисемит. Если да. евреи, так э, разные не евреи есть. Да, да. Так что, ну вот это будет интересно посмотреть. Но пока что, если они уже начинают тянуть э, вот этих людей, выборщиков, от стаера, значит, они уже все на стаере, они по-любому поставили, я думаю, крест. Хотя он тоже мультимиллионер но я думаю что блумберг им пообещал больше поэтому они сейчас как-то его проталкивают ну а там поживем увидим посмотрим осталось там буквально сколько там следующий понедельник Ой. вот так что да посмотрим спасибо, спасибо вам. все большое. Спасибо. Я... но правда все будьте здоровы а мы сейчас пока прервемся на рекламную паузу ну потом вернемся и продолжим Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200-847-400-5200. Ну, а мы продолжаем. Я сегодня рассказал вам о том, что произошло с Рашлембой. Я рассказал вам сегодня о том, что происходит в Сенате, о том что сегодня состоится State of the Union Address э, от президента Трампа, ну и о том, что происходит в штате Айова. Теперь, э, ну, по моему мнению, вот интересная вещь, которая происходит э, сейчас э, в Сенате, то есть, э, ну, вот э, демократы, решают вопрос о том значит все таки нужно а, объявить трапу импичмент и убрать его из офиса, теперь а, интересно они ставят а, пост такая постановка вопроса то есть что в Сенате это чисто, чисто подстроенное чисто э, такая партизанское решение его Трампа оправдать и демократы с этим не согласны, но тем не менее интересно что никто не заикается о том процессе, который происходил э, в Нижней Палате и о том факте, где в Нижней Палате между э, Комитетом по разведке Эдама Шефа и Юридическим Комитетом э, Нендлера демократы вызвали 17 свидетелей, 17, при этом не разрешив республиканцам вызвать ни одного свидетеля со своей стороны или допросить свидетелей, которые представляли демократы а, вот в этой, в Нижней Палате. Uh, и при этом демократы кричат, что это абсолютно нечестное решение вопроса. Uh, республиканцы воспользовались своим якобы преимуществом, вернее, не якобы, а своим преимуществом uh, в Сенате, и поэтому принято такое решение. Но, тем не менее, ни одна, прошу прощения, сволочь демократическая не заикнулась о том, что в, Сена э, в Нижней Палате решение о том, чтобы предъявить импичмент Трампу, было абсолютно односторонним. Ни один республиканец не проголосовал за это решение. Мало этого, один демократ настолько э, ему настолько надоела вот эта вся игра, что он перешел в стан республиканцев и один демократ а, как бы вообще не проголосовал. То есть, теперь становится вот такой вопрос. Значит, если в Нижней Палате все это произошло четко по а, как говорится, по партизанской или по партийной линии голосования и в Сенате оно проходит также, допустим, по партийной линии, то разница между демократами и республиканцами именно в том, что демократы мешают с дерьмом всех абсолютно тех, которые не идут на поводу у демократов, включая республиканцев. А вот республиканцы, ни один из сенаторов, по крайней мере из того, что я слышал, в прениях, в дебатах, в вопросах и ответах ни один республиканец не э, вынес на поверхность именно вопрос о том, что ребята, почему вы жалуетесь о непорядочности и нечестности республиканского сената, когда вы сделали абсолютно то же самое в палате представителей. Ни один республиканец не задал этот вопрос. И меня, если честно, меня это действительно уже начинает потихоньку доставать. Почему? Потому что, да, республиканцы, как они, конечно же, намного более сплоченные сейчас, чем они были ну даже в первый год президентства Дональда Трампа. Они сплотились, они как-то более-менее уже начинают решать, как бы, как, как бы группа людей с, с одинаковыми, с верой в одно и, и то же. Потому что до этого вообще было непонятно, была прямо сказка Крылова «Однажды лебедь, рак и щука». То есть каждый тянул одеяло на себя, непонятно в какую сторону, и, и все вместе тянули в абсолютно разные стороны. Но... Тем не менее, при всей этой сплоченности меня интересует один вопрос. Когда мы начнем давать сдачи? Когда? Вот это меня действительно интересует. Если у вас есть какое-то мнение, пожалуйста, у нас еще есть минут 15-20. А, позвоните, выскажите свое мнение по поводу того, что вы считаете в отношении вот именно сдачи ну, вот, или... Произведение обратного удара по демократам. Потому что мне, если честно, мне просто надоело. Демократы бьют гаечным ключом, республиканцы отвечают, свернутые в трубочку газеткой. И вот так вот получается уже четвертый год. Не знаю, не знаю когда республиканцы научатся действовать методами демократов и начнут как-то, ну, уже хотя бы перейдут наступление, потому что мы постоянно находимся как-то в защите, причем в глухой защите. Мы отбиваемся, мы защищаемся, мы прикрываемся, мы уворачиваемся, и почему-то никто не может в себе найти, ну, я не знаю, ли это силы, или это а, дерзость, но ответить демократам тем же. А, как говорят, когда-то говорили в Советском Союзе, я не подстрекатель, но я бы не стерпел. Ну вот давайте послушаем, что считают наши радиослушатели. Добрый вечер. Здравствуйте, Толя. Здравствуйте. Это Евгений из Нинджести. Даже. Привет. Вы вот э, задаете вопрос, который задаю я и другие себе задают. Когда начнут давать сдачи? Вот сегодня... Первый, кто показал себя таким бойцом, хотя я никогда не думал, что он боец, это Тед угу. Да, Он сегодня так выступал, если вы видели. Да, конечно. Он давал им по мордасам, при том с такими эмоциями, как тебе позволяет только Джордан. Угу. Вот. И я понимаю, что у них, видимо, есть какая-то тактика не поднимать сейчас эти вопросы, потому что идет следствие по уголовному делу. Uh -huh. Вот я только э, в этом это думаю. А так, конечно, мне тоже обидно, что они этому негодяю одному, второму не дают помордаться. Ну что это такое? Ну вот я надеюсь, что пройдут выборы, мы переизберем Трампа на второй срок и хотя бы тогда, может быть, республиканцы начнут как-то немножко быть более дерзкими. Ну, да, но вы же видели, там среди сенаторов нет бойцов. Там самый боец это... Линдзя Грэм, это он такой интеллигентный боец, мягкий, с улыбочкой. Но нету Джорданов там. Да, нету вот, там ни вид. Джорданов, ни Дак Каленс, да, ни... нету там нету этих бойцов. ребят Да, ну, конечно, вы правы абсолютно, женщина Ну, будем Но надеяться. Знаете, на, нам всегда не везет в ответственный момент. Мы проявляем свою интеллиген, она нам не нужна. Да, да, да, да. Ну, я вам скажу, Тед Круз в этом отношении, я думаю, что он все-таки немножко потянет одеяло на себя потому что он не собирается всю жизнь сидеть в сенате он очень амбициозный дядечка и я думаю что он начнет тянуть одеяло хотя бы одно из двух либо на attorney general э, нет, не адвокат прошу прощения, либо на судью да. Верховный Совет, О, Совет. Вот это вы сказали, На судью Верховного да. Совета. Э, ну, Суп, Court, да, Да, он или тянет туда, или, может быть, да. даже на пост президента. Ну, потому ну, что... Нет, на пост президента ему там не светит, оно ему не надо, он хочет пожизненно сидеть спокойно и на свое поле он хочет прийти. Да, дай бог. Я вам скажу, он да. э, в Верховном суде, это тоже огромный плюс. Так что... О чем вы говорите? Он, mm -hmm. во-первых, мастер говорить. Он говорит, говорил сегодня с эмоцией такой. И бил этого Байдена по щекам так, что ужас. Разобрал всю ему ситуацию. Ну, что сделать? Кстати, вот сейчас передали. Байдену сделали 15 Конечно. Вот. конечно. Так что, если надо, ему поднесут еще пару кирпичей Т и все будет. Да-да. Тот, кто в этом сомневался, вообще ничего не понимает политики, поэтому, ну не зря же они два дня подставили свою гордыню. Под шафот и два дня никак не могли посчитать голоса, якобы. Так что да, тяжело это. У них с программистами надо же пару наших ну программистов да. помогла. Да да? В России столько этих вот программистов, так вот они им действительно устроят вмешательство. Толя, самое страшное, что вот сейчас бы кто-то выступил из республиканского ребята. Надо же немножко их троллить. А русские вам не, не помогли вот это сломать вашу систему? Наверное, русский. Путин виноват, наверное. Вот интересно бы. Да, да, да, да. Это было бы вообще классно, если бы доказали, что русские взломали их систему. Систему, да. Хорошо это. Спасибо большое, Женька. Давай, счастливенько. Пока-пока. Да, это было бы, конечно, вообще от Атас. Ну вот, пожалуйста, вот вам уже становится потихонечку, как говорится, все становится на свои места. Байден получил 15,6. А, то есть, Байден продолжает свое ковыляние к Олимпу. А, вряд ли он до него доковыляет, потому что тяжело ему будет, очень тяжело. А, потому что, ну, скажем так, в Нью-Хемпшир я думаю, что победит Сендерс вот а, поэтому байдену и там не особенно светит но потом переедем в неваду и там будет серьезные дебаты и в общем а, я думаю что с каждым теперь как говорится шагом байдену будет становиться все тяжелее и тяжелее хотя я вам скажу честно вот говорю абсолютно как есть я бы там в принципе не с кем бороться не с байденом не с тем же буду ни с ворон и так далее но а, байден для трампа это просто сладкая булочка потому что с его багажом ну, трамп его просто разберет по кирпичикам и не оставит от него мокрого места поэтому конечно ему бы было немножко трампу было бы с этим легче хотя опять же с ворон и с Сендерсом он с, особенно там ворон вообще ни о чем а, будет тоже ни о чем скажу это опять же я говорю свое мнение почему я так вижу потому что во первых он мэр малюсенького городка в городке в этом в индиане там всего 100 тысяч в этом south band это как городок который управляется университетом нотр-дам вот там будучи, не имеет к управлению города вообще никакого отношения мало этого там с момента его избирательства в мэры там в два раза увеличилась преступность там безработица в этом городе там очень большое количество черных которые его ненавидят, у него с ними не сложилось. И точно так же, как не сложилось с полицейскими этого городка. Поэтому Буриджич, это... Я даже честно не думаю, что у него, ему в дальнейшем что-то светит, потому что, ну, он, так, честно, он действительно мелкая сошка. Я не вижу, чтобы за него кто-то там серьезно, борол, я именно не боролся, а помогал ему. Да, Голливуд его там тянул, тянул, тянул, собирает ему деньги, чисто для того, чтобы он ну, просто не пропал. А вот Элизабет Уоррен, у нее огромная проблема с деньгами, ее никто особенно не тянет финансово, и у Байдена ситуация не лучше. У него очень серьезное финансовое затруднение. Я имею в виду именно в отношении выборной кампании. Он практически не собирает деньги на у него доноров, там буквально просто нет, так же как нет и у Элизабет Уоррен. Я уже не говорю про Энди Эндрю Йенг, я не говорю про Там uh, Беннет. Этот вообще uh, пропустил по-моему три круга голоса э, этих дебатов потому что он не набирая он набирает по моему то ли один то ли два процента денег он практически не собирает поэтому на дебаты он не попадает то есть там фактически вот будет борьба вот это вот тройка это байден Сендерс, Буриджич, из которых реально э, будут тянуть конечно байдена до определенного момента ну а потом байдена сольют и дадут возможность блумбергу покрасоваться внести деньги в казну ну и я думаю что на этом все закончится почему потому что у блумберга даже в его бытность мэра хотя его выбирали три раза на пост мэра нью-йорка и нью-йорк это мы сами знаем это не маленький городок но, тем не менее, достижений у Блумберга даже в этом городке практически не было. Только тот факт, что он не брал зарплату, он там свою зарплату отдавал в какие-то фонды. Но Блумберг там э, придумал очень нехорошую, особенно для выборной кампании, идею, э, так называемый Stop and Fresque. Это тот случай, где полиции давалось право без всякого на то причины, без всякой на то причины просто остановить человека в машине и обыскать машину и так далее, и если находились там либо наркотики, либо оружие, то есть для этого не нужен был ордер на арест, э, об, прошу прощения, ордер на обыск. Вот. Оно в Нью-Йорке вроде бы как-то сработало в том смысле, что там действительно упала немножко преступность, связанная с оружием. Но, тем не менее, он заработал себе уйму врагов. Почему? Потому что э -э, так сложилось э -э, ну, исторически, что в основном люди, которые нарушают режим ношение нелегального оружия и наркотики, это ну, так получилось. Не называйте меня расистом, это просто статистика на, как говорится, на единицу населения. Это между испаноговорящими, то есть мексиканцами, портраканцами, ну и так далее, и черными. И поэтому Блумберг очень серьезно Повредил свою репутацию именно в этом сегменте. А мы прекрасно понимаем, что этот сегмент достаточно серьезный для а, выборов. Ну, в общем, а, такой примерный расклад, где, я же говорю, я не думаю, а, что Блумберг станет номинантом. Скорее всего, будут тянуть Байдена и тянуть его будут серьезно вот сейчас вам пожалуйста лишнее доказательство ну а там э, не знаю посмотрим то есть скорее всего они его будут тянуть тянуть тянуть в конце концов он окажется хромой уткой уступят место Блумбергу и тот пойдет номинант от демократической партии и в конце концов э, в General Elections я думаю что не думаю я больше чем уверен, что Блумберг проиграет Трампу и на этом все закончится, теперь э, станет очень серьезный вопрос, очень серьезный мне в этом отношении очень понравилось выражение э, Трей Гауди, это бывший э, представитель Нижней Палаты, конгрессмен Трей Гауди, который сказал, что если республиканцы потеряют большинство в сенате президент окажется кастрированным президентом на четыре года почему потому что ему сенат э, то есть если в сенате окажется не дай бог большинство демократов это значит мы можем поставить крест и на дальнейшем назначении новых судей на дальнейшем назначении э, судей верховный суд а мы знаем, что там Рут Бейер гинсбург на подходе, и Клэренс Тамас там постоянно грозится уйти. Так что э, вот сейчас самое главное, нас даже не так интересует палата. Представителей, хотя хотелось бы, конечно, выиграть обе палаты, чтобы Трамп действительно смог последние свои четыре года как-то вот в полной мере раскрыться и провести в жизнь свои планы было бы замечательно ну по крайней мере если не обе палаты то мы любыми способами должны удержать сенат потому что иначе 4 года следующих это будет полное прошу прощения задница при этом, если мы еще и по, если демократы удержат большинство в нижней палате, и мы упустим Сенат, ну тогда, я думаю, импичмент Трампа обеспечен в его второй срок. Так что это очень серьезно, поэтому я надеюсь, что все те, кто нас слышат, все те, которые интересуют э, президентство Трампа. Придется идти голосовать и голосовать очень серьезно. Иначе, ну, скажу вам честно, следующие четыре года картины не очень а, в розовых красках, скажем так. Вот. Ну, а, у нас остается буквально три минутки. Поэтому за эти три минуты я, во-первых, хочу с вами попрощаться, сказать спасибо. Всем вам за то, что вы нас слушаете. И я надеюсь, что завтра мы услышимся в программе «Народная трибуна». Подключайтесь, присоединяйтесь, звоните, будем общаться. И до завтра. Всего хорошего.